Доброй вам погода. я сейчас нахожусь на пляже города Обзор, это в Болгарии, за моей спиной Черное море. Сегодня оно особенно энергетически заряженное, очень необычайно высокие волны. Я хочу вас пригласить на наш вебинар по скорочтению, это будет бесплатный онлайн мастер-класс. Если вы хотите научиться быстро читать, избавиться от своего информационного жира, Запоминать только то, что вам действительно нужно, приходите. Вебинар будет абсолютно бесплатный. Проводить мы его будем с нашим тренером Юлианой Шевцовой. Это гарантия того, что мы с вами поделимся всеми рабочими, действиями, техниками по скорочтению, которым мы накопили за 13 лет реального обучения людей. Записывайтесь по ссылке, которая находится рядом с этим видео. Я надеюсь, вебинар будет глубоким, содержательным и таким же энергетически заряженным, как это море сейчас. До встречи на мастер-классе. Я Дмитрий Городниченко.